сообщениях и докладах. На чем бы я хотел остановить свое внимание вместе с вами на некоторых вопросах, которые уже сейчас возникают во время нашей конференции и в перспективу. Наверное, я использую понятие казанский период векторева для некоторого очень небольшого анализа мыслей этого великого ученого с тем, чтобы показать на его примере, насколько эвристичны те идеи, о которых говорил сейчас э, предшествующий вот, э, оратор о том, что очень гениально был наш земляк Ну, не видимо, а начать нам надо еще раз с того, что единит, объединяет великих земляков и лабудей. Вот через призму и Бехтерева, и сегодняшних тенденций я вижу, их единит понятие духовности. Духовность, в моем понимании, это то, что, говоря очень практичным языком, это стремление человека к истине, к добру и красоте. То есть, стичь мир научными средствами и как очень сегодня было хорошо сказано и постичь мир образными средствами в результате возникает действительно полная полноценная картина мира э, с средством великих людей на материале Елабуги и последнее что я, вам пока, я хотел сказать вы знаете э, сегодняшний век как мы его вот, интересно иногда социокультурных исследованиях называем, это век постмодерна. То есть традиционное, уже модерновое движение утрачивается, когда в цене была классическая наука, очень выстроенные подходы, очень большая значимость больших массивов данных, средняя статистика, и идет движение не случайно к отдельной личности, к отдельному человеку, к качественным исследованиям и к помощи человеку. Вот в этом плане, наверное, я увидел, что мы в Казани положим, действуем самостоятельно. Медицинский университет, э, академия, э, наш институт психологии, сами организуем такие вот конференции и говорим в рамках только психологии, только психиатрии так этих только неврологии, но ну, музейная площадка естественное средство для комплексного подхода в решении э, действительно хороших проблем в области, допустим, э, бехтери -ледения. Это чудесная мысль. И дай Бог, чтобы вот это продолжалось нас, а мы принудительно были бы собраны в этом плане и обогатили взаимно вот этими идеями. Мы теперь ближе к тому, что составляет действительно внутренний мир самого великого Геотерева. Тут уже говорилось о том, что я вот хотел процитировать Геотеревскую позицию, что духовность в рамках понимания Геотерева заключается в том, что она не исчезает. Текст имеется. Каждая человеческая личность вещи опыт предков, свой личный жизненный опыт не прекращает свое существование вместе с прекращением индивидуальной жизни. Она продолжает его в полной мере во всех тех существах, которые с ней хотя бы посленно соприкасаются во время жизни. Духовная сторона личности живет как бы разлетая, но зато живет вечно. То есть в этом плане возвращаясь к предшествующему, предшествующему слайду, да, я бы хотел сказать, что движение или желание понять явление бессмертия в свое время было свойством нашим античным мыслителям и Платону, и Аристотелю, в котором был другой термин, допустим. Ну, всемирный разум у Аристотеля был. Это свойственно Вернадскому, когда он говорил о сфере. В психологии один из психологов Петровский, Посчитал, что это надо непременно ввести в структуру личности, то есть явление вот, продолжение себя за пределами своей жизни. Ну и я думаю, что у Бехтерева это получается. И на самом деле вот, мы обменивались мнением Сафани Лазаревной. И здесь хорошая была позиция Массу что Бехтерев постоянный, вернее, постоянно оппонент Бехтерев Павлов. А вот что сейчас наблюдается? Наблюдается то, что. Учение Павлова потихонечку-потихонечку как-то уходит, превращается в частность, несмотря на его Нобелевскую премию. А учение Бехтера во всей его вот такой многоплановости все больше и больше высвечивается, ну, начиная, видимо, с 90-х годов. И работы его сейчас публикуются, они осмысляются. И вот в нашей психологии, например, на ряду с выдающимися школами, там, допустим, Выгодского, Анагиев, а ученика Бехтера, все чаще и чаще возникает идея вытащить по всей полноте школу Бехтерева психологию, но в сочетании уже, видим, в сочетании. И здесь еще возникает одна проблема, которая поставлена в свое время Бехтеревом. Вот наша сегодняшняя система обучения, допустим, в университете, где у нас существует там, отделение факультет психологии, мы ощущаем бедность ее, я вот сейчас, как бывший говорю точно, Бедность, потому что нам не хватает знаний и практики в пограничных движения в сторону психиатрии. Но у медицины своя линия, психологии своя линия и так далее. То есть мы пока еще до сих пор живем в веках дифференциации наук, не очень приближаясь к тому, что некоторые -то, нам заповедовал комплексный подход к человеку. Но он был просто гений, он был во всех областях э, знать это и приближаться, и решать эту проблему. Мы не гений, но нам надо сближаться. Это я понимаю. Следующая позиция, которая мне очень нравится. Э, у Беткрива в его работах, особенно вот, э, психика и жизнь, очень много уделил внимания энергетике. Вот Я считаю, что на сегодня Беткрив, как человек, Научного направления заложил очень много позиций для того, чтобы мы понимали, что этот вопрос совершенно не решен. То есть всех, э, все отмечают, что несмотря на внешние детерминации, внешние факторы, всегда существует то, что называется так, субъективность, то, то, что называется инициативность. И вот в стало понятие субъектность. То есть внутреннее инициативное стремление человека что-то делать. Вот Ветхин говорил о том, что это внутренняя энергия, которая обязательно найти, должна найти отражение вовне. Категория энергии не психологическая, не медицинская, не философская даже. Она общенаучная. И я думаю, что вот на материале этого направления мы имеем право создать некоторый семинар, допустим, физиков даже ну, представители э, естественных, но исключающих неорганический мир, и представители гуманитарных, э, медицинских наук, физиологических знаний, для того, чтобы, может быть, поabsурдать процесс этот, Потому что истоки энергичности, энергии, инициативности, субъектности нуждаются в осмыслении. Я думаю, что эта мысль поставлена совершенно правильно. Я прошу еще несколько минут. И вот что еще хотел бы сказать. Ветер, стремясь понимать человека как тело, находящееся в подчинении законов, по которым живет Вселенная, постарался расписать, что есть масса законов, на которые... На которые который у него написано, «Психика и жизнь», и «Закон ритма». Вот закон ритма как нельзя лучше у нас укладывается в психологии на ту часть наших идей, которая связана с э, работами наших отечественных классиков советского периода. Э, явление интериализации и Коротко говоря, что, ну, э, будучи марксистами, все говорили, «Бытие – это речно, значит, Сначала существует мир, потом он перемещается в уголовный план, так формируется сознание. Ну, другие, там, начиная от Платона, и сегодняшние гуманисты, гуманистические психологи говорят, нет, человек рождается с чем-то, и потом потихоньку происходит самореализация всех его способностей, и кому удалось найти такую работу, где у него все получается, хоть счастлив. Не удалось, значит, ну, не очень повезло в жизни. Так вот, видимо, это заложено вполне в нашу современную психологию, что внутренняя мыслительная деятельность постоянно переходит во внешнюю деятельность, когда мы создаем материальный продукт. И обратно, внешняя деятельность побуждает размышлять нас. И здесь мы сталкиваемся с тем, что и Вектрик, и наш Водские, например, имели одно и то же ну, очень близкое понятие. Выводский выразил это так, что это зоны ближайшего развития человека. Но они могут быть открыты только вследствие действия ритма. Ну и последнее, в чем я очень горно хочу остановился. идеи, которые, я думаю, не была разрешена Бехтериум, и которая и на сегодня сдается и общая идеи и, скажем так, координационная идеи. У Бехтериума один из принципов Казанского периода сложился, и он его приветствовал всюду. Теория и практика должны быть вместе. Теория и практика. В научном плане это нашло у него в понимании того, что сознание это и объективная вещь, и субъективная вещь. Дальше, оставаясь сторонником науки, он говорил, наука это только то, что делается с объектами, видимыми, и я могу их измерять, изучать без, как сказать, прикосновения к этому субъективному миру ученого. Надо это всячески отстранить. Поэтому он старался и приборы создавать, чтобы отстранить субъективное начало. Но вот он образует, или является инициатор, инициатором создания психоневрологического института, 908 год. Что он пишет в качестве девиза образования института? Познать человека – это движение комплективности. И помочь ему. То есть это... Его стремление к тому, чтобы с каждым говорить отдельно, учитывать его желания, стремления, хотения, мотивацию, как мы говорим, субъективную сторону, иначе не вылечить больного. Вот и что получалось. Он попал в противоречие сам с самим собой. И я думаю, что на сегодня это нерешенный вопрос для всей нашей науки. Мы стремимся сегодня тоже, вот, да, в частности, в психологии. С одной стороны, позвать человека. На уровне научного осмысления, на уровне среднестатистических сведений и данных с коррекционным подходом, В практике говорят, ну и что, ты знаешь, как, что если я представляет средний человек, ну вот к тебе пришел живой, реальный человек на консультацию, на зрение, с ним надо работать как с отдельным человеком, на него среднестатистические данные не распространяются. Вот я говорю, мы здесь впервые возвращаемся к тому, что, видимо, постмодерновая, э, так сказать, идеология начинает сказываться и требует и от нас этого. То есть надо к одному человеку идти. И как учесть и научную как бы, позицию, которая не всегда указывается в прогрузка вложен, понимание единого человека, и практику, помощь. Я думаю, что эта проблема непростая. И в отечественной психологии на сегодня сложилась такое представление. А может быть, организовать подготовку по двум наукам. Теоретическая психология, как говорит, сегодняшний стандарт, и практическая психология. Вот у, в медицине это реализовано. Нам надо поучиться, я думаю, что, э, по циклам образования у врачей, у медиков. А у нас это организовано плохо. То есть все психологи возмущены тем, что они не дают достаточного числа практических знаний, сведений, а не позволяет этого делать, проблема осталась. Тем не менее, я думаю, вынужден мы будем прийти к тому, что это должно быть сделано. Спасибо.